всем привет сегодня мы расскажем как регистрироваться на pioneer 2021 году переходите по ссылке в описании ниже под этим видео и будем регистрироваться в чем преимущество таким образом регистрации После регистрации вы получите 25 долларов уже на свой счет. И те, кто будет регистрироваться по вашей ссылке, вы также будете получать за эти регистрации 25 долларов. Очень приятный бонус. Ну все, переходим по ссылке. Вы попадаете на главный экран, на главную страницу Pioneer. Нажимаем «Зарегистрироваться». Чем вы занимаетесь? Ну, мы здесь будем выбирать фрилансера. Меня интересует, конечно же, получение денег, ваша прибыль в месяц. Мы выбираем менее 10 тысяч, но вы можете выбрать ваш, ваш доход. Дальше кликаем на регистрацию. Выбираем физлицо, здесь оно стоит. Заполняем анкету на латинице. Смотрите, чтобы у вас был английский алфавит. Заполняем фамилия, адрес электронной почты, адрес электронной почты. Так, подтвердить электронную почту, то же самое. Выбираем дату вашего рождения, конечно же, желательно, чтобы это была правда. Так, Продолжить. Так, ну здесь страна. Страна Беларусь. По... Где вы находитесь, если вы находитесь здесь на другой стране, выбирайте свою страну. Тоже пишем на латинице, пишем адрес, улицу, город, почтовый индекс. Желательно, чтобы он был правильный. номер телефона. Я сейчас буду вводить номер телефона, попрошу меня не звонить. Ждем. Все, мы ввели код, нам пришел код, мы ввели продолжить. А, пароль. Тут такое дело, по пай, может сам предложить пароль, но я вам советую его все равно все-таки придумать, записать где-нибудь где на листочке и его сохранить. Секретный вопрос. Тут самое главное тоже не забыть, какой секретный вопрос. Вы выбрали и как на него отвечать. Так, у нас у белорусов нет загранпаспорта. У нас есть э, национальный паспорт. Так. Самое сложное. Что же здесь нам написали? Ну, вроде так. Продолжить. Беларусь, все правильно. Личный аккаунт, все правильно. Валюта ЕСД, правильно. Банк. Пишем свой банк в котором у вас есть счет. Так, наименование... И номер. Номер большой, он должен начинаться с БИВАЙ, если вы в Беларуси находитесь. Все, я вставила номер, написала, я соглашаюсь со всем, что мне предлагают и отправляю. Все, отлично, регистрация завершена, рассмотрение в процессе. Вообще это очень быстро рассматривают заявку. Буквально там завтра вам придет письмо, что регистрация успешна, и вы получите 25 долларов. Пишите вопросы, комментарии, что непонятно. Для тех, кто хочет захочет увидеть все, что было произведено сейчас на экране, у нас будет ссылка также в описании ниже на... Бумажный вариант, на текстовый вариант вы можете почитать, распечатать себе, папочку положить, и будет вам такая методичка. Спасибо за внимание, всем пока!